Ну а сегодня я решил сделать обзор на недавно вышедшую игру под названием Jumping Master, друзья. Вкратце расскажу, что это у нас MMO Action, в котором нам придется биться командой на команду. Ну, давайте посмотрим на основные, так сказать, элементы данной игры Начнем, пожалуй, с интерфейса, с интерфейса. Вот тут я только зашел, и мне дают уже какие-то, я так понимаю, всякие а, призы, подарки за то, что я зашел, да Давайте посмотрим, да, давайте откроем, если это возможно Ну что ж, я так понимаю, игра чем-то похожа на традиционную моба, игру, да, где у нас надо тейпить наши с вами базы Естественно по пути отстреливая, убивая соперника Здесь в принципе то же самое, только немножко с другого ракурса И сейчас мы это посмотрим, да Настройки у нас находится вот здесь Русского языка, к сожалению, пока что нет Потому что игрушка только-только вышла в свободный доступ да, то есть я тут ковырялся, не нашел К сожалению, на максимальных настройках идет не нетребовательное к железу Поэтому пойдет на любом практически компьютере И самое, ребят, главное, что ее пока что выделяет на фоне всего остального Она полностью бесплатна, друзья бесплатно она в стиме Ссылочка на нее будет в описании под данным видео Ну что ж, давайте еще глянем, что здесь есть Так, вот это вот мой персонаж, я уже выбрал его вам дадут то же, то же самое при входе в игру выбрать своего персонажа Так, я уже выбрал, можно его назвать, можно переименовать, я так понимаю Можно здесь его еще и посмотреть Точнее не посмотреть, а просто-напросто, я так понимаю, какую-то рамку приобрести То есть... Грубо говоря, откастомизировать Тут, я так понимаю, какие-то лайки Тут, я так понимаю ну, Да, понятно, лайки, дизлайки Все дела, все в лучших традициях Здесь у нас какая-то валюта, я так понимаю И здесь какой-то тоже еще ресурс а Пока не знаю, за что он отвечает Также здесь у нас есть табличка с нашими достижениями и также тут какой-то у нас бокс, который отражает какую-то информацию Так, ну что ж, ладно, это у нас, значит, по стартовому меню Также есть возможность выполнять различные квесты Комплит, это, я так понимаю, нужно получить какую-то награду за выполнение данного квеста Я так понимаю, это виктория, победа, которую я уже одержал в одной боевочке И нам, как видите, дают за это различные ресурсы, которые, думаю, нам пригодятся потом на исследование, на открытие чего-либо. Ну вот я сейчас выполнил, и у меня вот эта полоска немножко продвинулась, да. А тут у нас на пути различные сундуки. Я думаю, это будет только плюсом со временем. Так, ну что ж, э, вот такое, значит, меню это мы посмотрели. Здесь можно под меню открывать э, различные. Тут тоже много очень всего. Надо, ребятки, разбираться. Надо смотреть, так, ну что ж, стартовое окно, посмотрели, коллекция Это, я так понимаю, коллекция героев, которая доступна нам для выбора Я первый раз играл вот этой вот ведьмой у которой дальняя атака. И еще какие-то есть навыки. Но я не успел немножечко на них посмотреть. Так, смотрим. Здесь есть какой-то игрок Томас. Right вот такой вот брейкдансер да, у нас. Тут есть еще какие-то. Но вот эти остальные персонажи двое открыты. Потому что, видите, они доступны. А все остальные приобретаются уже за вот эти вот ресурсы. То есть, я теперь понимаю. То есть, нужно вот такого вот ресурса столько-то. И такого вот ресурса... Столько-то, то есть, ну что ж, давайте Смотрим дальше, также тут можно их Отсортировать, а а а я так понимаю, по их Основной характеристике а, Это все, танк, это у нас лучник Это у нас, значит, скрытный боец Это поддержка, так, ну что ж, значит Ну, я, я использовал Использовал лучника, я, наверное, сейчас И с ним и сыграю, потому что Мне, в принципе, понравилось за него играть Вот этого паренька, не знаю, что-то мне не понравился, Потому что я их много сваншотил, успел за игру Поэтому я, к сожалению им Пока не буду играть Играйте потом э, сами в своей игре, друзья Так, ну что ж, глянем Это у нас магазин, я так понимаю Тут тоже каких-то супергероев можно приобретать И это остальное э, Что-то здесь, какая-то информация Ну что ж, давайте, ребят, уже глянем на геймплей Ведь наша основная цель Это показать, точнее, моя основная цель Показать вам геймплей данной игры Чтобы вы уже понимали э, На что вам стоит рассчитывать Ну что ж, э, регуляр рейс Давайте начнем, это, я так понимаю, стандартный тип боевочки Нажимаем сюда И... Как мы видим, у нас здесь, видимо, должны быть еще какие-то компаньоны. И, я так понимаю, это со своей команды можно сюда друзей по приглашать и собирать, так сказать, после этого. То есть, вводить их в готовности, в бой. Но я начну в одного и жду. Вот видите, у нас здесь таймер активировался. Сейчас я жду уже подбора игроков. Да, и хотел сказать, что... Один бой сыграл и понял, что несмотря на то, что игрушка бесплатная и только, только вчера вышла, 9 апреля 2019 года, она достаточно быстро собирала игроков на матче. То есть, как видите, сейчас уже все готово. Да, надо нажать на кнопочку Ready, чтобы подтвердить свое участие. Как видите, все очень быстро, и динамично произошло. Так, тут нам предлагают а, сделать какую-то подборочку. Так, я выбираю лучницу. Да-да-да. И нажимаю... Так, а что здесь такое? Что надо сделать-то? Я вроде выбрал лучницу, да? Ну да, вот я выйти выбрал, и она здесь отобразилась. Все, я буду играть лучницей. Так, а здесь... А, здесь просто у нас диалоговое окно. Здесь можно общаться с нашими персонажами. Так, давайте посмотрим. Так, у меня сейчас не тот язык стоит. Секундочку. Да, да, да, то есть тут у нас такой чат, мы можем вот таким вот образом общаться со всеми э, нашими компаньонами. Пока никто ничего не отвечает, но вы, в принципе, поняли, для чего это предназначено. Ну что ж, вот такая вот у нас, значит, а, игрушечка, я так понимаю, что... Э, много кому она понравится Мне лично первое впечатление понравилось Давайте попробуем повоюем Вот это наш замок Вот тут нам предстоит вот так вот прыгать Выбивать какие-то всякие штучки Если вы играли раньше в Марио Вот это по такому же принципу здесь происходит Вот видите, я взял сейчас какой-то грибок И мне какой-то баф повесился Мои уже все пошли в атаку Так, а, атака здесь на Джей Значит, это основная атака моя вот такие вот стрелы я выпускаю. И давайте как следует уже будем помогать. Так, вот эти стрелы противника, надо от них уворачиваться. Иначе они очень хорошо так дамажат. Да-да-да, осторожнее, аккуратнее. Будем сейчас придерживаться Расстояние определенного. Так, на тебе толстячок-лисовичок. Держи. Вот так в таком, ребят, духе происходят здесь боевочки. Куда-то он исчез, но я так понимаю, он а, недалеко здесь. Вот мы, видите, что-то выбиваем из этих штук. Я, если честно, не знаю за что, что отвечает, надо смотреть и разбираться, друзья Вот, пока что у меня с этим проблемки, надо реально смотреть, надо всегда быть на чеку, чтобы тебя не слили Вот видите, кто-то там забрасывает нас шапками пытается Вокруг меня какая-то шапка летала, я, я так понимаю, она, наверное, скорее всего, дебаф какой-то мне давала Так, так, так, так, на, держи Ой, как это он здесь появился-то, а? В инвизии есть, ребятки. Так, что-то я не в ту сторону стреляю. Не в ту сторону, их двое. Он сейчас меня догонит. Так, так, так, поможем. Как видите, стрелы у нас мимо пролетают. 10, это я не думаю, что это я нанес 10 урона. У кого-то реально раздвоение нехилое такое получается. Я не знаю, где тут настоящий игрок. Так. Вроде убили мы одного. Это, это, я так понимаю, это просто копии. Это копии. Это копии, друзья. Бегают здесь этого чувачка. В общем, давайте-ка попробуем уже продамажим э, в их сторону. Да, еще хотел сказать, то, что да, тут надо собирать вот из этих вот э, из этих вот э, кубиков с вопросиками всякие интересные вещи. это нам будет давать всякие бонусы разнообразные. Вот тут вот что-то есть, какая-то книжечка. Но я почему-то ее не взял, нужно, видимо, тут постоять немножечко, пикинг ап, да, вот сейчас я ее взял, и что же это мне дает, я не могу сказать точно, друзья. Так, э, как видим, мы в правом, э, в левом верхнем углу у нас находится мини миникарта, на которой э, показано, кто где расположен. Так, вот тут сейчас очень много э, соперников, да-да-да, то есть они меня могут немножечко потрепать здесь, если, а вот так вот мы дамажим, собственно, их оплот, нанося тем самым дамаг. Да, да, да, то есть там уже кто-то хотел. А, меня кто-то накаутировал, Непонятно почему. Видимо, этот дебаф а, вешается с того, когда я взял, а, взял ту книжечку. Вот, мне пока что повезло. Я быстренько выкрутился из этой ситуации. Так, ух ты. Так, так, так, осторожней. Тут кто-то прям. Я думаю, кто эти бомбы раскидывает? А это типок один. Так, осторожнее, чуть по голове не схлопотал. Так, так, так. В прошлый раз как-то было по... поинтересней. Так, так, так. Аккуратней. Так, огонь. Пытаемся, пытаемся, вырубаем. Стрелы у нас летят далеко. Стрелы у нас летят надежно. Так, так, так. Вот таким вот, ребят образом происходят здесь боевочки. Вот таким вот образом мы пытаемся захватить базу. Так, тут я не, не пойму, почему-то не выбивается ничего. Так, тут где-то у нас борьба идет, я так понимаю, да? Сейчас попробуем утихомирить особо разбушевавшихся ребят. Так. Странный тип, не перепрыгивает даже. Да, вот эти штуки мне наносят дамаг. Вот видите, они каждый раз, когда я пробегаю, они наносят мне дамаг. То есть вот в таком вот плане происходит у нас боевочки. Значит, надо передавить противника, пере, так сказать, перевалить на него сторону и задамажить всех соперников на стороне врага. Вот, я сейчас ворвался вообще не туда немножечко, и меня начинает дамажить. И мне повезло, что я вырубил тут одного типка. Так, вот мне надо отхилиться бы. И где-то отхил он есть, надо только его искать. Вот тут что у нас такая? Какая-то молния. А как ее быстрее-то взять, я не понимаю. Должно пройти определенное количество времени. Так, чуть не провалился. Вот это что такое? Так, здесь монетки, а вот это что такое было здесь, не пойму. Вроде-вроде стучал, стучал, и толку никакого. Это что там за сундучок, не знаю. Так, в общем, надо идти сейчас на, под, на подмогу, потому что у меня полное хп. Да, все мои, я смотрю, там буянят, на той стороне, а я здесь прохлаждаюсь. Нет, это не, нельзя так делать, надо помогать и еще раз помогать. Так, вот я сейчас выстрелил вообще не в тему. Да, да, да, то есть периодически мы отступаем. Да, как мы видим, нас пытаются настигнуть. Типки, ага, мы благополучно вроде упрыгиваем. Но не совсем-то ушли из... Так, ну давайте пробуем продамажить. Да, есть дамаг. Это, я так понимаю, впереди бегает копия. Жалкая копия. А вот это, я не знаю, что-то слишком большой дамаг по ней проходит. Скорее всего, это тоже была копия. А, наших, я вижу, на той стороне несколько штук. Поэтому давайте пойдем и поможем. Поможем, поможем, поможем. Ох ты, какой замес-то я тут пош... попал, а? Я реально тут замес попал. Ну, на самом деле, как-то здесь странно происходят Боевочки. Как-то я бы не сказал, что совсем me, <laughs> интересным образом. Как-то странно, vulnerable. если честно. С каким-то немножко заторможенным э, э, характером. Так, стрелы вроде летят, все хорошо. Кого-то даже э, убиваю. Но не вижу, сколько у меня э, килов по... Статистики. Так, ну что ж, мы тут все на базе, мы сейчас раздамажим, я думаю, все это дело, если все благополучно пройдет 43 хп осталось, 40, 36, да, то есть это вот оплот врага, и мы сейчас его раздамажим, я думаю, будет замечательно Все, победа, друзья, еще одна победа, то есть основную задачу вы, наверное, поняли, да, как нужно тут играть Тут нужно, в общем, передавить противника, так сказать, группой своей ну и не дать, конечно же, противнику э, захватить и уничтожить вашу базу. Ну что ж, у меня опять победа. Так, давайте получим плюшки, которые нам, нам дадут здесь уровень третий у нас. дали немножко монет. Так, посмотрим. По статистике показывают, что я на первом месте. Это за что у нас этот параметр отвечает, я не знаю. По количеству... Так, это у нас что, количество боев? Ну, я не знаю, может быть даже я и не первый. Хотя, да, показан первый у нас вот человечек, у которого МВП, я так понимаю, да, он больше всего надамажил, я так понимаю, наоборот, последний в этом списке, потому что у меня, ну, меньше всего активных действий это киллы, я так понимаю, это стычки, а вот это что, это я не, не, не знаю, друзья, что это такое. Ну что ж, давайте еще раз попробуем, так, так, так, еще раз давайте попробуем. Еще одну боевочку, так, мне тут что-то говорят, что новый тип у меня открылся турниров, и можно попробовать а, кликнуть на него, то есть 3 на 3 получается, да, я готов, давайте почему бы и нет, слушайте, да, выбираем моего героя, да, вот эту опять ведьмочку я выберу, мне уже понравилось ей играть, можно тут же прямо на берегу ей выбрать скин определенный, такой-такой или вот красненькая, в этот раз будем красненькой ведьмой играть. Не ведьмы, а лучник. Это у нас лучница. Локт. Это у нас что-то открыть, я так понимаю, да? Так, ну что ж. 3 на 3 у нас бой. До этого был 5 на 5. Это у нас 3 на 3. Ну да, очень схожи своей механикой по, на, на игру жанра моба. Вот. Сейчас, я так вижу, у нас другая карта дается. Давайте посмотрим. Это у нас какие-то точки, на которых расположены, я так понимаю, какие-то основные ключевые э, бафы. Или что-то в этом роде. Не знаю, это у нас дополнительные какие-то, видимо, штуки, которые тоже нужно учитывать. А это у нас какие-то ресурсы, что ли, я не знаю. А, кстати, да, вот тут у нас отображаются эти кристаллы. Я так понимаю, это будет тоже одной из основных целей, собрать эти кристаллы и, возможно, даже и принести их куда-нибудь. Ну что ж, начинаем. Вот рядом со мной прям кристалл. Я его беру. Так, взял кристалл и куда-то, видимо, надо его нести. Здесь я убиваю какие-то монетки. Вот таким вот образом, да? А куда вот кристалл этот нести, я, если честно, ребятки, не пойму. Ага, так, так, так, секундочку. Мышкой тут вообще лучше ничего не делать, потому что она, в принципе, не работает. Так, а приседать здесь тоже нельзя, я так понимаю, да? Так, ну что ж, мы идем. Так, так, так, вот у нас, значит, еще один кристалл. И -of -of -of -of -le Yap. так, не пойму, не пойму, как у нас тут все. Куда вот... Что, кстати, с этими кристаллами делать, я реально не могу понять, друзья. Как и куда их складировать, тоже мне непонятно. Должна же быть какая-то база, наверное, да? Куда бы можно было это все дело складировать. 8 кристаллов у меня. А это что такое? Тоже кристальчик. Еще девятый да? Надо, я так понимаю, одному игроку собрать все кристаллы, и тогда он победил, что ли, я так понимаю? Или как тут вообще это все считается? Не пойму друзья не пойму почему-то красных больше чем наших я так понимаю наши их просто повырубали наших просто их повырубали так так так и как же мне опа провалился я и что я провалился и это значит что я выиграл почему-то я выиграл друзья да я не знаю почему ну первое что мне приходит на ум, что я собрал больше всего кристаллов. И по время закончилось, соответственно, я победил после этого, да. То есть, как-то просто-напросто на наугад получилось у меня первый, да. То есть, я... 9 кристаллов у меня было, да. То есть, так, я так понимаю, просто тут по исечении времени а, учитывается количество кристаллов у игрока. Если у них их не отобрать, у игрока, то тогда будет победа. Ну, что, собственно, сейчас и произошло. Агейн, это, это что у нас? Начать заново, я так понимаю, да? Так, ну что, да-да-да, сразу же, как мы видим, боевочка у нас открылась, да, но я могу от нее, наверное, отказаться, и давайте в стандартный тип боевочки тогда опять сыграем, что ж, открываем матч. Так, так, так, да, то есть все, ждем подбора игроков. Да, ребят, я уже говорил, и опять-таки повторюсь, что несмотря на то, что игрушечка вот только что вышла, очень быстро собираются у нас пати, пачки соперников, союзник, и долго не приходится ждать, как в некоторых играх, допустим, в нововышедших, особенно, ну, бесплатно, у бесплатных такая проблема тоже очень часто бывает. Как мы видим, все адекватно реагируют, все адекватно подтверждают свое участие. Я сыграю охотницей. Снова, да, лучницей И вот в таком вот красном будет она у нас А может быть даже и в фиолетовом Вот в таком вот стиле В этот раз лок а это что это? Подтвердить, наверное, или что? Unlock Lock. Не знаю, друзья, что это означает на самом деле У меня с английским, если честно, очень плохо И я понимаю, что это что-то Разблокировать или заблокировать но не пойму, что Так, ну что ж, у нас опять очередная боевочка Давайте все в вчетвером нагрянем к нашему, так сказать, сопернику И наваляем как следует ему больших и жирных люлей Давай-давай, уже помирай Так-так-так, давайте по максимуму продамажим Оп, черепок-то в меня вроде попал Ах, кто-то меня задержал сейчас не очень-то хорошо. Пробуем, пробуем, пробуем раздамажить. Так, одного сваншотили, я так понимаю. Вот черепки тоже летят в нашу сторону. Так, огонек тоже не очень-то хорошо. И бы сейчас мне не помешало бы, наверное, подхилиться. Подхилиться, да. Пробуем по максимуму, помогаем. Вот там был грибочек, он бы мне пригодился. Ой-ой-ой, это получается меня сейчас убили. но Это первый раз, друзья, когда меня убили. Дав давно такого не было И да, как видите, когда тебя убивают, приходится ждать определенное количество времени Все, как только мы появляемся, сразу же врываемся в бой а, Накидывать по возможности стараюсь сразу же стрелы видите, очень эффективно, потому что они сразу же летят далеко И наносят на расстоянии определенный дамаг то есть, как видите, да, действуют мои стрелы. Они там в перспективе наносят определенный дамаг. Так, сверху я видел противника. Он ускакал, скорее всего, на в нашу базу. Но я думаю, кто-то у нас на базе точно будет. Так, стрелы выпускаем по возможности. Тут что-то есть. Тут, это, я так понимаю, у нас щилд. Тут у нас черепашка злая ходит. Так, мы тут тоже можем что-то выбрать. Это у нас, наверное, какие-нибудь сапожки, которые ускоряют нас, да? Так, держи-ка. Отлично, я сейчас быстренько так вообще уничтожил просто. Да, вот лучником играть, а, кто-то меня зацепил, одно удовольствие на самом деле, мы с расстояния, можно сказать, дамажим всех, всех и все. Так, осторожнее, осторожнее, там у них какой-то дракон. Да-да-да, нельзя подпускать. Так, отлично, дракона мы уничтожили. Вот там вот щит какой-то пропадает, надо его взять срочненько, да, и подхилиться, потому что я здесь смотрю, один по карте нахожусь. Так, грибочек нам что дает? Он нам дает сразу же уровень, да, мы поднимаемся. Так, мы на восьмом сейчас уровне, как видите, у нас возле нашего персонажа есть а, уровни, который он получает, да, оп, осторожней, аккуратней, надо прыгать уметь здесь тоже. Вот, грибочек надо взять срочненько. В срочном порядке. Он, по-моему, даже и хпшечку дает, а мне сейчас хпшечка нужна. Так, вот этого оглушили. Пока его оглушили, надо бы здесь навести, так сказать, ему небольшой косметический ремонт на лице. Так, так, так, что-то какой-то там быстрый прям персонаж был. Некоторые прям резко успевают передвигаться. Так, у меня вот на буковку О еще есть возможность вроде как пробежаться, да, ускорение дать. Но-но-но-но-но, надо попробовать этот момент. Так, да, вот я сейчас набрал скорость, да, кстати, когда мы берем некоторые полезные плюшки, они у нас появляются вот там вот в нашем, в нашем меню, как видите, снизу горячих клавиш, вот там вверху, ах, ах ты, это вот равносильно смерти, когда мы падаем вот в такую лунку, да, вот я сейчас упал, провалился... Я думал, за это ничего мне не будет, но, как видите, приходится ждать, пока меня снова выпустят в боевочку. Так, вот видите, еще раз на верхнем левом углу экрана миникарта, и там указано, где у нас бегают наши противники. Так, еще раз давайте вкратце скажу вам, на какие клавиши здесь нужно управлять. Ну, я так понимаю, вы уже догадались, в центре, в нижнем, так сказать, краю экрана указано, что на U, на G, на O и на B... Это у нас наши возможные основные атаки указаны, да, вот у нас паренек вышел и уже потихоньку начинает отгребать, выставил свою копию, но, но, но, но, но, у него, я думаю, так, много чего не получится, у меня уже 11 левел, а с 11 левелом, левелом я могу уже дамажить посерьезней, да. А вот когда мы берем вот этот грибочек, так, убиваем этого копию. Да, у меня, как видите, дамаг уже достаточно серьезный. И кто попадается под мои стрелы, отгребает не по-детски, я так скажу, да. Тут, по-моему, кто-то есть. Это что такое здесь убиваем? Я не пойму, друзья. Вот тут какие-то монетки. Так, все, давайте продолжаем оттачить. Наши вышли вперед. Я предлагаю сделать то же самое, у тебя 14 уровень, практически самый высокий из всех ребят, которые в твоей команде сейчас находятся. Давайте попробуем продамажим. Так, стоять тоже ничего хорошего нет, потому что тебя начинают сразу же дамажить. Так, там их очень много противников. Давайте выпускаем стрелу, выпускаем еще одну, оп, меня сейчас такими темпами могут немножечко подзадеть, они идут прям плотничком, смотрите, а у нас на базе вообще никого, это не очень-то хорошо, я, наверное, сейчас попробую вот сюда наверх забегу, здесь, я так понимаю, есть какой-то грибок, да, я просто знаю, потому что я играл до этого, Вот, тут еще один грибок, здесь еще какой-то свиточек один, я поставлю его, возьму, но у нас там жесткая атака идет на нашу базу, и я сейчас вернусь, попробую, и, может быть, получится навести там марафет. Да, но наши тут уже справились, я смотрю. Так, давайте помогаем, на помощь. Нам нужно срочно здесь всех поубивать. У меня 17 уровень. А, на нашей базе еще кто-то остался, я смотрю, да, он упрыгал туда наверх. Надо срочно его отсюда выгонять, этого ребят... этого... Этого дракончика Так, на, держи И на, еще разок, держи Все, отлично, дракончика мы отсюда убрали Но пошлите, ребятки, пошлите Надо бы уже продамажить как следует у них базу Не надо стоять Так, так, так Так, так, так, их тут двое даже было Вот главное не провалиться куда-нибудь, непонятно куда Так, держи, дамаг У меня уже стрелы отнимают достаточно серьезно То есть 6, это, грубо говоря, у него 3 хп, да И я его уничтожаю прям в одну касочку Тут по-любому где-то был кто-то еще. Да-да-да, то есть так-так-так, аккуратнее стрелы, просто так не тратим. Ага, кто-то нас в ловушку поймал, и меня сейчас очень сильно накрутировали, друзья, да-да-да. Это боксер был какой-то, да, он перчатки свои очень сильно прям вырубает, я смотрю, и не нужно попадаться просто под владение. Ну что ж, наверное, надо попробовать поднажать, потому что нас так иначе вырубят, друзья. Сейчас 30 секунд отката, ничего хорошего на самом деле в этом нет, потому что, ну, таким образом нас противник продавит со временем. И уже хочется выйти и, так сказать, начать как-то действовать, м -м, приносить пользу для команды, да. Прошу прощения. Ну что ж. 11 секунд, 10 остается, я так понимаю, количество восстановления, количество времени зависит полностью от вашего уровня, у меня был 17 или 18, поэтому я так долго восстанавливаюсь, вот, то есть все ясно, ну что ж, давайте возьмем, что здесь есть, что у нас здесь, какие-то монетки, но я так понимаю, это не, не совсем важно, у нас тут подходят враги к нам, оп, меня как-то даже притянули, очень неудачно так, и меня еще раз притянули, меня еще раз застанили. Я постараюсь сейчас, конечно, здесь навести марафет. Марафет у меня не получается навести. Так, так, так, тихо, тихо. Туда, ребятки, надо еще угадывать. За заторможено немножко идет у нас, заторможено идет еще у нас реакция здесь. Так, так, так, осторожней. Постоянно кто-то куда-то скрывается но мы вроде отбились, я так понимаю, да? 20 у меня уровень. Еще есть противник. Надо его срочно уничтожать. Надо надо, надо свою э, финальную стрелку ему в задницу пустить. Да, я, по-моему, это сделал. Ну что ж, идем на атаку врага. У моих союзников, э, как я вижу, не очень хороший уровень. У меня, по-моему, у одного самый топовый идет уровень. Вот. А вот эта обезьяна электронная, Это черепашка. Она, она сильно очень отталкивает. Так. Где противник? Так, противник у нас сейчас в откате, я так понимаю, и нам желательно сейчас базу продамажить. Как-то он быстро очень восстановился. The... Опять я в ловушке, меня кто-то оглушил. Это не очень-то хорошо, вот это дамаг. Вы видели, как много мне нанесли сейчас урона? Да, и странным образом противник, он полностью весь восстановился. А у меня откат аж целых 50 секунд, да? То есть это очень много, вот. Так, в таком режиме мы можем смотреть, что происходит на карте. Вверх-вниз можем подниматься, да, то есть они все благополучно идут к нам на базу. У многих, так, седьмой уровень, восьмой уровень, так, да, я как лучник должен вообще стараться всегда держать дистанцию, да. И последние моменты я неправильно играю, они сейчас просто-напросто могут разнести нашу базу, они уже начинают это делать, а у нас, к сожалению, никого нет. Десяти уровневый здесь. И если что, я сейчас, если я успею, то нам повезет, и по -по постараюсь пострелять со стороны. Ну что ж, давайте попробуем. 7-6 секунд осталось. Я думаю, что мы попробуем отдефим, но у них сильно многоуровневых людей-то нет. Так. так, давайте настреливаем. Настреливаем, настреливаем. Аккуратненько, да? Так, давайте настреляем уже им как следует. Так, так, так, убираем всех Это копия бегает Копии очень быстро, но они принимают на себя весь, так сказать, урон Так, все отлично, мы вроде отдефили Да, пошли стрелы, стрелы пошли будем сейчас аккуратнее делать это все дело Так, стрелы идут, стрелы летят Так, аккуратнее, друзья, надо сейчас действовать Так, вот сверху уже идут Сверху уже у нас идут ребятки Так, так, попытаемся сейчас вырубить меня вроде зарядили. Так, так, так, надо идти. Надо срочно идти. Так, попался воин. Попался. Давайте попробуем его вырубить. Пусть он подпрыгнет. Давайте, давайте. Оп, оп, оп. Он на меня уже идет. Аккуратнее, аккуратней. аккуратнее. Мои стрелы нормально наносят урона. Надо только правильно их использовать. Боксера бы сейчас подцепить еще. Боксер вот тоже побежал на нашу базу. Так, аккуратнее, главное это увернуться от его ударов Так, у нас, кстати, заминка небольшая, надо возвращаться и помогать своим ребятам Надо помогать, потому что иначе они продамажат Так, держи боксер, он, очень, кстати, очень сильно может нокаутировать Я его быстрее нокаутировал, так получилось Ну что ж, сейчас пробуем держаться на расстоянии, иначе у нас получится полная фигня, да? Вот они там всех наших вырубили, я попробую понастреливаю, как смогу может быть мои стрелы что-то и нанесут, какой-то дамаг, да? Но сейчас они очень плотничком идут на нас. Так, кого-то я немножко стрелами останавливаю, но все равно очень быстро бегут враги на нас. Так, так, так, меня почти затянули аж в яму. Так, аккуратней, надо быть аккуратней. Мы, и таким образом мы сможем кого-нибудь заваншотить. Потихонечку, помаленечку сможем настрелять. Так, держи, держи, батька. Держи, держи еще. Держи-ка еще один выстрел, на. Так, не смог я его заваншотить, почему-то. Там еще есть враги. Давайте, давайте уже вырубаем их. Надо было поточнее как-то быть. Так, грибочек надо взять. Грибочек-грибочек нам прибавляет. Вот тут вот один хрен, и мы его не можем убить никак. Так, давайте, давайте, надо подна поднажать немножечко. 20-й уровень, я так понимаю, это максимальный уровень, просто больше почему-то не поднимается. Так, там, по-моему, наверху кто-то прыгает. Так, так, так, этот с рукой со своей, я его знаю. Это вот типа, типа. Так, ну что ж, надо сейчас, пора атаковать уже, надо помогать нашим ребяткам. Надо помогать, надо выручать. Давайте, давайте, ребятки. Дракошка, надо его заваншотить, так, так, так, аккуратнее, аккуратнее, вроде в кого-то даже попадаем, но, но надо уворачиваться тоже успевать, так, давайте попробуем совместно, совместно, совместно, так, вот нехорошо сейчас получилось, надо, надо базу срочно бомбить, давайте поднажмем, так, там грибочек, грибочек нам ничего не дает, но он, по-моему, хпшечку восстанавливает. Давайте-давайте, ребятки, поднажмем уже, надо сливать их базу, хватит уже им, вот и все, да, друзья, у нас получилось победить второй раз, все-таки мы не слились, хотя у меня были сомнения уже на этот счет, вот такая вот у нас, в принципе, игрушечка, джампинг-мастер, ну, так, поугарать, провести свободное время, можно в нее... Мне лично нравится, по приколу будет в нее вот так вот поиграть с друзьями. Смотрите, качайте, играйте в стиме, она бесплатно доступна, вышла совсем недавно. Ну что ж, а ты что думаешь по этой игре, дорогой мой зритель? Пожалуйста, пиши свое мнение в комментариях. Ну и, конечно же, как часто буду я в нее играть, да, зависит только от тебя и от твоей активности, мой друг. Ну что ж, на сегодня у меня тогда все. Играйте только в самые лучшие игры. Всем приятного геймплея, друзья! Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение,